Сегодня 17 июля 2021 года. Все пышным цветом цветет. Розочка вот эта вот красная скоро второй раз зацветет. Тут на дачу в Пушкина уже ягода по второму разу пошла. Но вот это вот барон Салимахер, он, конечно, это будет все лето расти и цвести. А вот сегодня, наконец, можно полюбоваться лилией, которая душисто пахнет. Я ее в прошлом году посадила вместе вот с этими хризантемками. Но вот это очень крупные будут желтые хризантемы. Тут вот красненькие уже начинает. Лилии сегодня прекрасные. Вот такая вот красота. Ароматные. Но домой их, конечно, не возьмешь. Так. Что тут еще у меня? Флоксики начинают цвести. Это такие крупные, высокие. Это вот Эм, гортензия. Ну, не знаю. Пока она просто обильно белая. Каким цветом будет попозже, не знаю. Это вот я рассадила флокс. Он немножко, ну, как бы поредел, ну хорошенький. Вот это вот поздние флоксы. Тут дельфиниум отцветает. Тоже не знаю, что-то не могу его никак семенами развести. Это вот галин цветок. Забыла, как он называется... Там вот малинка посажена, смородинка подходит. Малину пособирала. Сейчас покажу еще дальше, что у нас. Сегодня Юргу почти всю собрала. Ну, там, ну, так не видно, конечно, очень рясная, но еще подоспевает. То есть завтра вот приедем, еще тоже надо будет собрать. Красную смородину собрала. Это я забыла, что-то такое. Тоже гала мне отсаживала. Это вот флуксы, самое первое заседание.